Захотелось мне по образцу и подобию с предыдущим кронштейном сделать такой же по его шаблону из нержавейки. Взял двухмиллиметровую, потому что она оптимально подходит к щелочке между пятой дверью и корпусом. Там как раз три с половиной миллиметра. В чем особенность нержавейки? Ну, Во-первых, резать желательно только болгаркой, потому что вручную резать нереально. Пресса у меня нет, из доступных инструментов только болгарка. Сверлить тоже не весело. Сверла на 11 сразу, на 12 под антенну сразу не нашел. Просверлил на 11. Вот теперь мучаюсь, как расширить. Но я думаю, найду на 12. Просверлю, это не проблема. Дырочки немножечко скосячил для крепления. Сместил немножко. Пришлось болгаркой прорезать сквозные. А так, в принципе, та же самая технология. Вот в этих тисках, что вы видите на фотографии, мне с трудом удалось согнуть ее. Пришлось искать у соседей по гаражам большие тиски и в них уже выгибать. Ну, получилось неплохо. Единственный сейчас стоит вопрос, что делать, покрасить либо убрать в термоусадку. Люди, которые с нержавейкой работали, говорят, что краска плохо держится на нержавейке. Надо, во-первых, ее всю ошкурить поверхность ровненько и сделать шероховатой. Так что что-то мне не хочется красить, пока склоняюсь к нержавейке. Ну и в конце вывод, друзья, если у вас есть умение, желание, ну и конечно же время поработать вручную с металлом, то смело беритесь за изготовление такого кронштейна. Результат получается очень хороший. Кронштейн удобный, красиво смотрится и здорово стоит на машине. Извините, специально видео для этого фильма я не снимал с результатами эксперимента. Просто выставлю здесь две хвасталки, которые отправил друзьям, которые тоже увлекаются себе связью. Так что визуально вы сможете оценить, как стоит кронштейн из нержавеющей стали. Напомню, нержавейка 2 миллиметра. Вот что получилось из нержавейки 2 миллиметра. И зазор нормальный. Единственное вот здесь вот подложил сейчас, ну, чуть-чуть подрегулирую. Так, сантиметра четыре с половиной термоусадку вот сюда бы хорошо надеть, вот так вот, и обтянуть все это дело будет вообще идеально. Вот как выглядит это внутри. Чуть-чуть промазал с отверстиями, но ну, проточил их насквозь. То есть до конца они прорезаны. Так, давай потихоньку закрывайся Саша. Так, рез. Отлично, да как хочешь.